Всем подписчикам привет из осеннего леса. Собираем грибы, облепиху и другие дары природы. Это начало сентября, второе число выноска за грибами. И я хотел немножечко рассказать вам о таком грибе, распространенном как подберезовик подберезовик это губчатый гриб который растет в содружестве с березой образует мекорис и немножечко в отдалении от березы может расти вот тут у нас четыре маленьких подберезовичка здесь еще у нас три подберезовика береза растет вот она, рядышком береза, и подберезовик растет в отдалении. Что из себя представляет подберезовик? Я вот срезаю один гриб подберезовик. Это губчатый гриб, гриб первой категории, который имеет коричневатую шляпку коричневую в старом состоянии то есть в старости она темнеет а ножка у него ножка покрыта в крапинке то есть сама ножка имеет вот такие крапинки как у подосиновика в отличие от подосиновика, у него срез его не темнеет, то есть и не синеет. Вот у меня сейчас я покажу вам собранные подосиновики. Вот подосиновик, подосиновик, типичный подосиновик, тоже губчатый гриб. А вот он срез, он только срезан, но он уже синий, то есть. Срез гриба синий У всех подосиновиков Он синеет То есть идет реакция на цвету И она синяя Подберезовик же не синеет Он после Вот даже есть у меня Подосиновик Который имеет шляпку Такую не оранжевую А коричневатую Вроде как подберезовик Но это подосиновик То есть у него срез синий чистый подберезовик не синеет. Вот я сейчас срезаю свежий вам, который растет под этой березы. Вот я срезаю подберезовик. Вот он. Вот у нас подберезовичек. И у него срез тоже губчатая структура под шляпкой. Ножка в крапинку но срез остается белый они примерно равнозначны по пищевой ценности и могут использоваться во всех видах обработки то есть сушиться при сушке они темнеют, березовики и подосиновики и э, жарится варится и солится то есть соление мариновать не рекомендую. То есть засол получается классный гриб. Это подберезовик. Вот он у нас подберезовик. Их тут целая семейка. Подберезовик. Всем удачной грибной охоты. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. Сейчас год. День один год кормит. Всего доб доброго вам.